желез примерно сто раз после разминки за какое-то определенное время отжимайтесь и будет у вас все больше и больше получаться лучше отжиматься такая была тренировка смотрите следующее видео всем пока